Ну вот, давайте приведем пример. Все та же пресловутая сотня. Что такое 100? 100 — это 2 в квадрате на 5 в квадрате. И теперь мы знаем, что это единственное разложение 100 на простые множители. А значит, множество делителей числа 100 — это 1,2,4, силич 2 квадрат. По Минковскому умножаем на 1, 5 и 5 в квадрате, то есть 25. То есть вот множество всех делителей — можно даже в табличку такую составить. Здесь 1, 2, 4, здесь 1, 5, 25. Но можно и просто перечисляем. 1, 2, 4, это мы на единицу все умножили. Теперь на пятерку все умножаем. 5, 10, 20. Ну и дальше на 25 умножаем. 25, 50, 100. Вот. Ну и видно, что в самом деле их 9. Их нечетное количество что соответствует тому, что из 100 на нацело извлекается квадратный корень, равен 10. Вот, <к myös> значит, однако есть э, более прямой способ решения той задачи из форта Бояр. А именно рассмотрим все делители некоторого числа n, перечислим их, ну, по возрастанию. 1, там, т, та да, да, да, т, -да -да -да -да, n, ну, тут какие-то еще. Но если n простой, то больше никаких и нет. И каждому делителю сопоставим вот такой делитель. И ясно, что это инволютивное отображение множества делителей в себя, то есть каждому делителю сопоставится делитель n разделить на d, но тогда делителю n разделить на d будет сопоставлен делитель n разделить на n разделить на d, да? то есть d опять обратно возвращаемся к d. И соответственно если это отображение возвести в композиционный квадрат, то есть выполнить два раза, то мы вернемся значит, к ID, то есть к отображению, которое ничего не меняет. Теперь посмотрим, что чему здесь соответствует. Ну, Например, для 100. 1 переходит в 100, 2 переходит в 50, 4, соответственно, переходит в 25, 5 переходит в 20, а 10 в кого переходит? А 10 переходит само в себя, потому что 10 а, равно 100 делить на 10. И это именно отвечает тому факту, что 100 является полным квадратом, что есть такой делитель, который переходит в себя. Все остальные, они а, по парам строго разбиваются, а один переходит в себя. Ну и, собственно, в общем случае тоже можно сказать, что это <coughs> разбиение на пары в том и только в том случае, когда n не квадрат. Потому что в этом случае действительно ни один делитель не переходит в себя. Если n не является квадратом целого числа, то нет такого делителя, который был бы равен n делить на d. И тогда это строгое разбиение на пары, и мы получаем, что всего делителей четное число, потому что четное число их пар. А если n является квадратом, то все делители, кроме корня из n, имеют себе пару не равную себя, себе самому и делитель, который равен корню, делитель, который равен корню из <coughs> из n, он имеет пары самого себя. Вот, поэтому, если n квадрат, то получается некоторое количество пар и один выделенный корень из n, и это значит, что всего нечетное число делителей, а если не квадрат, то четное. Ну и поэтому тоже сразу можно было бы сказать, в принципе, что все ящики будут открыты, которые являются точными квадратами. Хорошо, давайте еще немножко поисследуем а, свойства делителей. Давайте попробуем сложить все делители данного числа. Это функция sigma от n называется сумма всех делителей натурального числа n. Для нее тоже можно на самом деле выписать формулу с помощью нашего подхода, состоящего в том, что множество всех делителей — это а, такое вот произведение по Минковскому нескольких групп. Значит, действительно, что будет такое сумма всех выражений вида P1 в степени β1 так далее, PR в степени βr, да? Вот, σ от n равно сумме а, вот такой вот, где n равно p1 в степени альфа 1 и так далее, pr в степени бета r, а альфа r а, и все β и т соответственно, меньше или равны альфа и ты. Но смотрите, если я возьму сумму по всем наборам, по всем вообще наборам β такого вида, это в точности равно сумме выражений типа p1 в степени β 1 бета 1 здесь от 0 до альфа 1. Умножить на сумму pb2 от 0 до альфа 2, p2 в степени бета 2, и так далее, и последняя сумма по бета последнему, бета r тому от 0 до альфа р, тоже соответственно по r в степени бета р. Ну, просто потому что, смотрите, любой вот такой вот слагаемый выходит как, как, как произведение вот этой группы, на эту группу, на эту и так далее. Каждый из групп берется из своего. Ну и наоборот, любой, любое, э, после раскрытия скобок, да, вот в этом произведении, любое произведение э, таких групп даст э, какой-то делитель числа m Тут как это сказать? Это невозможно объяснить, это можно только понять. Есть такие утверждения там и формы записи в математике, которые невозможно передать без того, что вы сами их осознаете. Просто возьмите для 100 и попробуйте проделать вот эту вот операцию, да, умножьте вот 1 плюс 2 плюс 4, да, на 1 плюс 5 плюс 25, чтобы убедиться в том, что это действительно будет сумма, вот если вы раскроете скобки, будет действительно сумма всех вообще делителей числа 100, вот. Ну и вы почувствуете, как бы, вы это утверждение почувствуете на своей шкуре, когда раскроете здесь скобки. Ну и тем самым, на самом деле, для любого n получается, что σn, σn это 1 плюс, значит, p1, я просто распишу, плюс так далее, плюс p1 в степени альфа 1 скобка закрывается, 1 плюс p2, это то же самое, только я скоб, скобки, в скобках написал, более щадящие для неподготовленного слушателя, если вообще такие у нас есть. то его знает, может у нас все слушатели подготовлены тогда они сразу это поняли. Вот, ну вот получается такая сумма. Ну на самом деле, кто знаком с суммированием геометрической прогрессии, может и дальше это расписать некоторым образом. Вот, может быть даже чуть позже мы это сделаем, когда я расскажу про загадки совершенных чисел и простых чисел вида Ферма. Но это чуть позже, я хочу оставить это на будущее. Пока просто можно оставить в таком виде. Вот. Ну вот, значит, такие у нас есть а, замечательные функции. Это количество делителей, которое равно а, произведению, да, количество делителей числа n, равно просто 1 плюс альфа 1, так далее, 1 плюс альфа r. И сумма делителей числа n, которая равно, наоборот, вот такой вот, вот такой вот, а, такой, э, значит, э, ну, сумме или вот такому произведению сумм. Сумм от единицы до p в соответствующей степени. Ну и, наверное, еще в качестве э, важного понятия введем понятие э, дискретного логарифма по модулю простого числа. Это э, та степень p, степень p. P, которая э, входит в разложение числа n. В разложение числа m. Вот. Ну, то есть, например, дискретный логарифм числа 100 по основанию 2 будет 2. Дискретный логарифм числа 100 по основанию 5 будет тоже 2. Чис дискретный логарифм числа 100 по основанию 11 будет 0, потому что 11 в разложение числа 100 не входит. Все простые, которые не входят по основанию таких простых у числа этот дискретный логарифм, или орд, он просто равен нулю. Ну и если я говорю логарифм, я настаиваю, что выполнена некоторая формула, которая верна для логарифма, и она действительно выполнена. Орд P от NM всегда равно орд PN плюс орд m. Вот. Как и полагается логарифм, он произведение переводит сумму. Ну, это да, довольно удачное э, обозначение, которое, если мы будем серьезными вещами с вами дальше заниматься, а мы будем это делать, которое нам пригодится. Вот. Ну, а теперь мы вплотную подошли к задаче описания всех целочисленных прямоугольных треугольников, то есть всех пифагоровых троек, к чему мы и приступим.